Всем привет, дорогие друзья! В продажу поступили вот такие вот держатели полотна, легкие, удобные, небольшие, компактные. Данная партия еще будет выпускаться. В таком виде следующая партия уже будет немножко изменена. Есть мнение мастеров, что подставка неустойчива. Неустойчива в том плане, что когда дверь стоит, при ударе по двери, дверь может опрокинуться. Но здесь есть такое понимание, что и двери можно снять с петель, если их снимать с ноги. Вот, поэтому подставка необходима для того, чтобы она держала дверное полотно и не более. Ну, конечно, если бегать вокруг двери, спотыкаясь через нее, цепляя ее всевозможным инструментом, то, естественно, дверь перевернуть можно и на полуметровой подставке. Но, тем не менее, подставка будет немного расширена. Здесь она будет поменьше в этой части и будет заменен пружинный механизм, то есть мягче будет. Опять же мастера говорили, что немножко жестковато, если дверь попадается легкими, то она зажимает, но зажимает не до конца, то есть ей приходится помогать. Цены все указаны на сайте.